скажем так, традициями. В рамках школы участники с разных регионов России познакомились с теоретическими и практическими вопросами мусульманского источниковедения. Особенно нам запомнилось и понравилось те, те практические мероприятия, что мы проходили. Это дешифровка, перевод старо татарских старо-османских книгопечатных рукописей и, и наследия. Несмотря на то, что летняя школа завершила свою работу, она непременно откроет свои двери вновь и продолжит давать своим участникам новые знания и ценные навыки. Адель Шемилова, Владислав Лихневский, Универньюз.